Никогда, никогда, еще никто не грубил мне так, как ты. Ты с России? Так да. сложно, Ты Знаешь, кто ты? Нагадываю. Ну, говно за лопатей не скир давал, какую блядь на головку шлюха жопа член гиглант петух мудила куцая и блядь думба. Ой, я знаю, откуда ты это читаешь. Изда, тут с молотня ломит мудила, пилотка, Да, да, да. Слава хуйло, машина илда. Я знаю, откуда ты это читаешь. Это, по-моему, ну, да. Слава КПСС на Versus Battle вот такое загонял, да? Или, или гнойный на Versus Battle. Ты оттуда это читаешь? Сама ты не можешь придумать ничего. Иди, да, придумай. А, придумай. Ох, мудила, скоплети. Ну, видишь, не получается.